Добрый день, мои дорогие! Сегодня 9 августа 2019 года. Я нахожусь рядом со стройкой застройщик Кронверк, дом номер 13 в городе Энгельсе, это строительный адрес. Построено, как я посчитала, уже 16 этажей. А рядом находится еще два дома, видно, правда, только один. Это такой же будет дом монолитный, 25 этажей. На этаже будет одна трешка, четыре двушки и две однушки. Показываю вам обзор. Волга. Буквально в нескольких метрах. А там наши острова. Вот. Если там вам видно, то там находится пляж. Энгельский пляж. Любимое место отдыха летние жителей города Энгельса и не только. К нам еще сюда приезжают и из Саратова. Вот. Скоро здесь сделают асфальтированную дорогу, пока здесь только щебень лежит, как бы подготовили. Все к тому, чтобы положить асфальт. А вот там у нас уже и Саратов. Дорога от дома до пляжа. заняла всего 5 минут. Это начало пляжа. Сейчас немножко пройду и покажу полностью венгерский пляж. Песочный. Пляж достаточно.. Тяжелый.